По поводу трубчатого пороха, который начали гражданские люди искать, ну, вернее, находить там в Урпине, в Буче, <coughs> в других населенных пунктах и использовать его для разжигания печей. Но скажу вам честно, ребята, это не очень хорошая идея. Я с этим порохом знаком еще с войны в Приднестровье в втором году значит он там ну, там, насколько я помню какой он тогда был, может что-то поменялось хотя сомневаюсь, боеприпасы советские он бывает трех типов, такие короткие такие маленькие бочоночки где-то по сантиметру, чуть может быть больше там 7 отверстий мы его 7 дыркой называли и есть он такой как макароны так вот тот который как макароны есть гибкий, а есть такой твердый, как твердые макароны тот, что гибкий, тот еще более менее А вот тот, который твердый, он реально взрывопасный. То есть, э, ну, то есть мы его действительно взрывали. Если. Ну, я не буду рассказывать, как его взрывать, это не очень хорошо, тем более в нынешнее время. Вот. Поэтому действительно, наше правительство говорит совершенно верно. То, что он у вас не взрывался в руках, этот порох, это не значит, ну, там сегодня, завтра, послезавтра. Это не значит, что он не взрывается в принципе он, э, ну, то есть, его легко взорвать, если ты это делаешь умышленно, но и в то же время при этом он взрывается, он может от стремительного горения, действительно, то, что сегодня было написано в статье на Тензоре, э, особенно, если ты взял там 2, 3, 4, или целый пучок этих трубочек, от стремительного горения получается, газы пороховые и огонь заходит во внутрь трубочки, диаметр, начинается стремительное горение, диаметр трубки не справляется с выводом, Этих газов и трубочка, вот эта вот, она взрывается у вас в руках. Ну, наверное, руку не оторвет, если там, там 2-3 соломки. А вот если вы целый пучок подпалите и оно одновременно шарахнет, то вполне возможно, что вам, ну, как минимум, пообжигает кожу, а вообще может поотрывать пальцы. Поэтому действительно не игнорируйте то, что говорят, и не надо баловаться с твердым трубчатым. Порохом, который выглядит как, как макароны такие длинные.